Это не тренировка. Мы на планете, которой присвоен высший уровень опасности. Это Земля. Помни одно. Не надо бояться. Лишь продукт твоих собственных мыслей. Пойми меня правильно. Опасность весьма реальна. А страх. это выбор. Самое большое богатство — это ум. Страшнейшая нищета — это невежество. Опаснейший из всех грехов — это самолюбование. Великий дар твоим потомкам — твой добрый нрав. Сынок, не стоит водить дружбу с невеждой, ибо даже замышляя благо, он тебе навредит. Остерегайся заводить себе друга среди скупцов. Ибо, когда будешь ты нуждаться в помощи, Он не поспешит к тебе, так и знай. Не стоит дружбы и тот, кто имеет склонность к зависти, ибо Он продаст тебя за малость и покинет. Также остерегайся водить дружбу со лжецом, ибо Он, подобно миражу, далекое представит близким, то же, что рядом с тобой покажет далеким.